Война убивает людей, разрушает государство и уничтожает природу. Это дорога, соединяющая Армению с Ираном. Она единственная после того, как азербайджанские войска в конце лета 2021 года закрыли автотрассу Корис Капан в районе села Бурутан. Теперь в город Капан можно проехать только через село Татхев, а старая дорога остается под контролем азербайджанцев. Привет! Я репортер, ставший невольно и документалистом последней армяно-азербайджанской войны. Я покажу вам, как Азербайджан уничтожает уникальный Шикаухский заповедник, строя на его месте военные базы. А пока мы едем, я расскажу, что, да и как. В 2020 году Азербайджан войной напал на армян. Вначале в Арцахе, а потом военные действия, несмотря на договоренность между главами Армении, Азербайджана и России, о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, перебросились на территорию Армении. И за последние три года азербайджанские войска все наступали и занимали новые территории Армении. Ну вот... Мы уже почти доехали до города Горников капан а при подступе к нему мы видим аэропорт. И в нескольких метрах от него на высотах находятся Азербайджано-турецкие военные позиции. Мы не заедем в город Капан, а свернем в сторону и направимся через село Чакатенс, с Рашен-Шикаох к Неркинханду. Там до войны находился уникальный девственный лес Шикаухский заповедник. То есть это был природный резерват с особым режимом охраны, полностью исключаемым человеческую деятельность. К сожалению, этот путь, который мы с вами проезжаем, тоже альтернативная дорога тому, что было до войны. Это новые дороги, проложенные через старые проселочные, чтобы избежать встреч с азербайджанскими позициями. Старые же перекрыты, там стоят люди в формах, предупреждая, что дальше нельзя, враги могут убить или взять в плен. А пока мы едем, я вглядываюсь и замечаю вырубки леса и фортификационные сооружения, которые поставила азербайджанская сторона, еще не поделив границу с Арменией или установив эдакий мир. Тот мир, о котором все время громогласят Алиев и Пашинян. Но на самом деле война все продолжается и не видно всему этому конца. С правой стороны внизу остался Капан, а мы продолжаем ехать и изучать новую дорогу к заповеднику. То там, то здесь мы видим флаги то Азербайджана, то Армении. Они стали указателями для путников, чтобы не дай бог не заблудиться. Ни по каким по картам эти указатели здесь не могут быть абсолютными доказательствами границ Армении и Азербайджана, поскольку государственный заповедник Шикао был создан еще в 1958 году постановлением Совета Министров Армянской ССР на базе Капанского лесхоза. То есть это по-любому суверенная территория Республики Армения. И по всем существующим советским картам, определяющим не государственные границы СССР, а административные деления между Арменией и Азербайджаном, Шикаохский заповедник – это Армения. Шикаох, кстати, был образован с целью сохранения изучения и восстановления уникальной флоры и фауны широколиственных лесов на северных склонах Мигринского хребта. Заповедник расположен на самом юге Армении и занимает территорию в 12,5 тысяч гектаров, из которых 64 гектара – это уникальный заказник – Платановая роща, где растет Платан Восточный, и которым по несколько сот и даже тысячи лет. Кстати, в эту рощу как-то пробралась семья президента Азербайджана, а потом в социальных сетях, выставив фотографии, где они обнимают вековые платаны, заявили, что это якобы освобожденная азербайджанская территория. А дальше платановые рощи располагаются Шикаохское и Матнадзорское урочище, где на высоках тысячи двести метров над уровнем моря произрастают девственные вековые дубово-грабовые леса. Главным же объектом охраны в заповеднике являлись растительные и животные сообщества. Имела стисовая роща, рощица буковосточного, разреженного дубовые леса, смешанные сообщества орешника, березы, рябины и можжевельника, а еще выше – субальпийские луга. Здесь произрастают редкие виды растений. Всего же в Красную книгу бывшего СССР было включено 18 видов произрастающих здесь растений, а в Красную книгу Армении около 80. Учет фауны заповедника пока не проводился. Из зарегистрированных в Красной книге Армении птиц встречаются Каспийская индюшка, бородач, черный гриф, белоголовый слип, из присмыкающихся – желтопузик, гюрза, уж, а из млекопитающих Распространены барсук, бурый заяц, куница, лесная кошка, армянский муфлон, серна и, конечно, преднеазиатский леопард. Все это десятки лет охраняли как зеницу ока. Ну а теперь вот мы остановились прямо перед Матнадзорским урочищем и видим, что из 6 тысяч гектаров территории этого девственного леса азербайджанские войны уничтожили почти половину. Смотрите, как все вырублено, земля перерыта, тут и там стоят военные посты. Это уже не заповедный лес, а военный полигон. А внизу находится та самая платановая роща, куда заходили, как в свои владения, Алиевы. Получается, что за последние 2-3 года Азербайджан, не скрывая факта помощи Турции, зашла в клуб территории Армении уничтожает уникальные леса. И сейчас мы видим наглядно, что агрессор вычеркивает с карты мира уникальные природные резерваты. А между тем азербайджанские лжеэкологи вот уже 4 месяца заблокировали Лачинский гуманитарный коридор, который является единственной дорогой, соединяющей Армению с Арцахом. Там в роли экологов Военные с плакатами о каком-то экоциде со стороны армян. Однако за эти четыре месяца агрессоры ни одного факта не смогли предъявить, а мировое сообщество поняло новые милитаристические апельтиты Азербайджана в отношении армянских земель. Более того, Международный суд ООН в Гааге постановил, что Баку должен разблокировать движение по Лачинскому коридору. Но Азербайджан проигнорировал это требование, потому что не готов к миру, а наверняка готовится к новой войне. А иначе зачем был этот экоцид Шикаохского заповедника? Я не военный человек и не политик, но имею право показать и потребовать у мирового сообщества содействие, чтобы зафиксировать факт уничтожения Шикаохского заповедника Азербайджаном, осудить, заставить понести наказание и заплатить за колоссальный и безвозвратный урон природе Армении.